Привет, друзья, с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю вот такие яркие цветочки на резинку и на зажимы для волос. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для одного цветочка мне понадобится 5 отрезков от ленты. Длина этих отрезков 13 см, а ширина ленты 4 см. Для листиков я взяла репсовую ленту. И мне нужны два отрезка длиной 7,5 см. Ширина ленты 38 мм. Я буду использовать резинку диаметром 4 см. Фетровый кружочек диаметром 3 сантиметра, А прикреплю это все лентой 12 мм. Буду использовать зажигалку. Булавки, иголку с ниткой. Цветок я украшу пучком тычинок. У вас может быть любая другая серединка, какая вам нравится. И, конечно же, нужен будет клеевой пистолет. Складываю лепесток. Срезы обрабатываю огнем. Затем свожу края. Вверху у меня образовывается треугольник, выравниваю его и теперь фиксирую края ленты булавками и булавки ставлю как можно ближе к краю. Получается вот такая фигура, теперь я ее буду складывать вдвоем. И теперь верхний правый уголок опускаю вниз к нижним уголкам, выравнивая их и фиксирую булавочкой. Теперь я переворачиваю еще раз эту деталь и левый уголок буду перемещать вот в эту точку, куда я показала. Вот так. Деталь имеет такой вид сзади и это лицевая сторона детали. Вот по ней я и буду прошивать ниткой. По одной стороне я делаю 6 уколов иголкой. Прихватываю уголочек. И по этой стороне тоже 6 уколов иголкой. Вот второй укол. Третий уже делаю без верхнего слоя, пропускаю его и шью до конца. Здесь уголок тоже нужно прихватить. Вот так прошиты две стороны. Теперь я нитку стягиваю и у меня получается двойной лепесток. Оставляю нитку с иголкой и делаю следующий лепесток. Покажу еще раз быстро. В принципе, здесь ничего сложного нет. И теперь прошиваю... Второй лепесток. И вот уже готовы два лепестка. Таким образом делаю все лепестки. Вот последний пятый. И теперь нужно поймать кончик нитки. И завязать нить как можно туже. Лично для меня это самый сложный момент в этом цветочке. Если у вас не получится туго стянуть цветок, вот как у меня получилось, есть выход, можно еще раз пройти ниткой по кругу. И вот тут уже стягивать нить и добиваться центрального отверстия такого размера, какой нам нужен. Если у вас серединка э, в диаметре полтора-два сантиметра, то этого делать даже и не нужно. А если так как у меня будут тычинки, то конечно же центральное отверстие нужно как можно меньше сделать. Пожалуй так я и оставлю. Так будет нормально. И сейчас я сделаю листики. Листики будут иметь форму вот такой лодочки. Складываю отрезок в большой треугольник. Потом еще раз пополам его сворачиваю. И обрезаю уголок. Использую пинцет и зажигалку. Здесь нужно хорошо оплавить срез, чтобы при выворачивании шов не разошелся. Этот лепесток похож на классический острый лепесток канзаши, немножечко измененный. Вот так я его вывернула и получились вот такие листики. Теперь я приклею серединку отступаю от основания примерно 7-8 миллиметров и обрезаю а в отверстие заливаю клей и вы видите что цветок я положила на металлическую линейку так делаю для того чтобы не приклеиться к столу и вам так советую делать а теперь я листики поджимаю к центру чтобы еще больше сжать серединку теперь приклею листики и саму резиночку. Остается поправить лепесточки. Если у вас э, лента мягкая, то я рекомендую сбрызнуть цветочки лаком для волос и сформировать лепестки так, чтобы они красиво лежали. Вот такие веселые цветочки получились у меня и обязательно получится у вас. А этим я поставила на зажим для волос. С вами была Ирина. До новых встреч!